Программа Мир в эфире мы продолжаем рассказывать о самых значимых и интересных зарубежных событиях прошедшей недели. Меня зовут Сергей Корняков. Здравствуйте, смотрите в следующие 30 минут. Новое столкновение на кыргызско-таджикской границе. Решить вопрос окончательно намерен президент Садыр Жапаров. Есть ли у обещания шанс на выполнение в материале из Бишкека? Устали в заперти. Месячный локдаун в 25 миллионам Шанхае привел к непривычным для Китая акциям протеста. В каких условиях сейчас живут местные репортаж нашего Сапкора в Поднебесной? Мирные переговоры Украины и России могут прекратиться, так и не достигнув результатов. Президент Зеленский на этой неделе предупредил, уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку на переговорах. В свою очередь, Российская Минобороны сообщает, что территория города полностью зачищена от украинских войск, кроме сил, остающихся на территории металлургического комбината «Азовсталь». На этой неделе значительно выросло количество сообщений от российских властей об обстрелах территорий, граничащих с Украиной. Губернатор Брянской области заявил, что ударом подвергся пограничный переход и поселок Климова. В результате семь человек пострадали, как минимум два дома разрушены. Спустя несколько часов уже губернатор Белгородской области заявил об обстреле с территории Украины села в Грайвороновском городском округе. Жертв разрушений, по сообщению властей, не было. Примечательно, что за день до этого генерал-майор российского министерства обороны Игорь Коношенков пригрозил ударами по центрам принятия решения в Киеве в случае, если Украина будет обстреливать территорию России. Ранее украинские власти заявляли, что по их данным в приграничных областях могут быть провокации, которые Москва спишет на украинских или проукраинских террористов. Киев ни разу официально не брал на себя ответственность за удары по российской территории. На этой неделе в Черном море потонул тот самый русский военный корабль. Крейсер «Москва» был спущен на воду еще в 1979 году и, несмотря на свой почтенный возраст, считался флагманом Черноморского флота России. В 2008 году корабль принимал участие в грузинско-российской войне, а в 2015 осуществлял прикрытие авиационной группы в Сирии. Именно это судно в феврале стало известным на весь мир во время штурма украинского острова Змини. Эксперты говорят, что выход крейсера из строя вряд ли окажет большое влияние на ход войны, ведь главные боевые действия проходят на суше. Но не все так просто. О боевом оснащении корабля и версиях, произошедшего в анализе «Дамира Абува». Крымский «Атлант» — убийца авианосцев, флагман Черноморского флота. Так называли затонувший на этой неделе ракетный крейсер «Москва». Обстоятельства произошедшего до сих пор остаются до конца неизвестными. По версии Украины, корабль подвергся ракетному удару. Противокорабельными ракетами Нептун ураженный крейсер Москва. Противокорабельными ракетами Нептун был поражен крейсер Москва. Он получил значительные повреждения, после чего начался пожар, мощный взрыв боеприпасов и шторм опрокинули крейсер. Он начал тонуть. Информацию о попадании в крейсер «Ракет» Россия опровергает. В Минобороны заявили, что в результате пожара на борту сдетонировал боеприпас. Судно начали буксировать в порт, но, цитата, в условиях штормового волнения моря оно не сумело удержаться на плаву. Видео или фото повреждения в оборонном ведомстве не представили, ограничившись только пресс-релизом. Команде приготовится к построению по малому сбору на вертолетной площадке. Форма одежды номер пять. Весь экипаж, штатная численность которого превышает 500 человек, был эвакуирован, пишут российские медиа. Если опираться на корабельный устав военно-морского флота России, то можно предположить, что судно моряки покидали в крайне сложных обстоятельствах. Никто не имеет права самостоятельно покинуть аварийный отсек. Борьбу за живучесть обязан вести весь экипаж корабля, включая и лиц, временно находящихся на корабле. Москва, даже тот, кто на ней не бывал, для каждого была, в общем-то, символом. Это символ нашей мощи, нашей надежды, возрождения флота в 90-е годы. Это символ конструкторской мысли, научной силы нашего оружия. Комплекс дальнего радиолокационного обзора, два зенитно-ракетных комплекса, артиллерийская установка. Чем только не был напичкан самый большой корабль российского флота. Довольно мощное оружие – крылатые противокорабельные ракеты «Вулкан», способные угрожать противнику на расстоянии в тысячу километров. По подсчетам Forbes, вместе с этой махиной на дно ушли 750 миллионов долларов. Во столько издание оценило затонувший крейсер «Москва». Могли ли украинские ракеты обойти новейшие системы флагмана Черноморского флота? Согласно открытым источникам, противокорабельную крылатую ракету Нептун в Украине начали разрабатывать в 2014 году. Дальность полета достигает 280 километров. На очень малой высоте она может маневрировать и достигать цели. По одной из версий, которую приводит BBC, перед основным ударом противовоздушную оборону Москвы пробили с беспилотника Байрактар. Еще неясно повлияет ли это на военно-морские возможности России в долгосрочной перспективе. У нас просто нет более четкого представления о нанесенном ущербе. Как бы то ни было, каждая из версий пожар либо попадание ракеты бросает тень на репутацию командования Черноморского флота и корабля. Самая мощная боевая единица оказалась либо технически не готова к атаке, либо его экипаж не смог защититься, несмотря на совершенные оборонительные системы. Между тем, в Украине потоплением Москвы считает почти что самой важной победой за все время конфликта и ответом на захват крейсером острова Змеины. Его военнослужащие, произнесшие знаменитую фразу, стали главным символом украинского сопротивления. На специально для программы «Мир». Еще одно значимое событие недели – арест одного из богатейших украинских политиков Виктора Медведчука. 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию лидера партии «Оппозиционная платформа за жизнь» в украинской военной форме и наручниках. Операцию по его аресту спецслужбы назвали молниеносной и многоуровневой. По данным СБУ, Медведчук был задержан на выезде из Киевской области, а его побег организовали российские спецслужбы. Напомню, лидер партии находился под домашним арестом по делу о госизмении. Срок меры его пресечения стекал 10 марта, но в феврале перед началом вторжения по данным украинских властей, Медведчук сбежал и скрывался, в связи с чем был арестован заочно. Его обвиняют в сотрудничестве с Россией, в развитии энергетических проектов в Крыму, в передаче Москве секретной информации и участии в незаконных схемах поставок угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР. При заявлении о задержании украинский президент эмоций не скрывал очень символично, что именно в день космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней. И вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого космонавта, в плохом смысле слова, не сработало знаменитое «Поехали». В этом же заявлении Зеленский предложил российской стороне обменять цитата этого вашего хлопца на украинских военных, что находятся в российском плену. Официальная Москва отношений Медведчука к российским действиям в Украине отрицает. Что касается обмена о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой паскарной в отношении него ситуации. Партия Медведчука, позиционная платформа «За жизнь» в стране считается пророссийской, занимает 44 места в Украинской Верховной Раде. С 20 марта на период военного положения ее деятельность приостановлена указом президента. Сам Медведчук называет себя кумом Владимира Путина. Он не раз заявлял, что еще в 2004 году российский президент стал крестным отцом его младшей дочери. Официальный Киев открыто заявляет о его связях с Кремлем и госизмене. Суд во Львове уже отправил нардепа под арест без возможности внесения залога. А вместе с тем арестовал 154 объекта его движимого и недвижимого имущества. Не осталось в стороне и жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко. Она, будучи в Москве, записала несколько видеообращений к премьер-министру Великобритании, наследному принцу Саудовской Аравии и президенту Турции, в них она призывала лидеров повлиять на украинские власти для спасения и освобождения своего супруга. Реакций от адресатов, впрочем, не последовало. Между тем, Соединенные Штаты ищут новые способы оказания экономического давления на Россию, которое вынудит ее Остановить боевые действия на неделе Джо Байден и Нарендра Моди провели виртуальные переговоры, в ходе которых США ясно дали понять, что не хотят увеличения импорта российских энергоресурсов Индии. С момента начала конфликта страна купила у России не меньше 13 миллионов баррелей сырой нефти, когда как за весь прошлый год в Индию было поставлено 16 миллионов баррелей. После введения западных санкций Москва сделала значительную скидку для своего южноазиатского партнера. Как итог, дешевое черное золото превысило аргументы американской стороны. Представителю Нью-Дели не стали давать обещаний, что выполнят просьбу главы Белого дома. Нашу позицию мы изложили еще в ООН. Конечно, мы против конфликта, мы за диалог. Но я думаю, что не только у нас вызывает большую озабоченность вопрос энергетической безопасности. Поэтому вы должны понимать, что это законная озабоченность. Конечно, между Индией и Россией существует долгая история отношений, в том числе в части вооружения. Но мы можем и хотим быть более предпочтительным партнером. Индия была одной из 58 стран, воздержавшихся в ходе состоявшегося голосования в Совете ООН по правам человека, когда Россию исключили из структуры. Кроме того, индийские власти не поддерживают Запад в антироссийских санкциях. На фоне последних событий вокруг российско-украинского конфликта другая мировая повестка, нужно признать, отошла в сторону. Однако обсуждаемыми на этой неделе вновь стали захватившие власть в Афганистане талибы, Движение, напомню, запрещенные в Казахстане, обвинили в убийстве или похищении около 500 бывших афганских чиновников и военнослужащих, сотрудничавших ранее с США. С таким заявлением выступили журналисты-расследователи Нью-Йорк Таймс. Как отмечает издание, описанные преступления произошли в первые 6 месяцев правления талибов. Американская газета уверяет, что нашла доказательства 86 убийств в провинции Баглан и пропажи без вести статьи. 14 человек в провинции Кандагар. По версии Нью-Йорк Таймс, для задержания в качестве ловушки талибы использовали объявленную ранее амнистию, а после подвергали граждан пыткам. Однако официальные лица талибана все убийства бывших военнослужащих и чиновников отрицают. Обвинение газеты движение назвало инструментом пропаганды для ведения в заблуждение всего мира. На границе Кыргызстана с Таджикистаном тем временем произошли новые боестолкновения. Очередной мелкий конфликт перерос в стрельбу из минометов. С кыргызской стороны были ранены несколько человек. Таджикские власти заявили о гибели одного пограничника. Полностью урегулировать вооруженное противостояние удалось только спустя сутки. Несмотря на регулярные переговоры на разных уровнях, ситуация на границе продолжает оставаться напряженной и вспыхивает вновь из-за малейшего спора. На этой неделе президент Кыргызстана Садыр Шапаров сделал громкое заявление. Решить проблему он намерен до конца своего срока на этом посту, что не удавалось сделать ни одному из его предшественников. Почему это обещание может остаться невыполненным? Репортаж из Кыргызстана Бакыты Чермашева. Несмотря на двусторонние договоренности, конфликты на кыргызско-таджикской границе все равно продолжаются. Природа противостояния все реже поддается контролю. И все, что удается сделать представителям обеих сторон, это только максимально оперативно гасить возникшие боестолкновения. В этот раз применялись армейские минометы. Потерь среди мирного населения удалось избежать благодаря массовой эвакуации. Причем жители кыргызских приграничных сел свои дома принудительно покидают уже не в первый раз. Перестрелка между пограничниками двух республик произошла 12 апреля в Лейликском районе. Кыргызстана. После случившегося на место инцидента прибыли представители властей, но в ходе их переговоров завязалась повторная стрельба между военнослужащими. В результате с обеих сторон было ранено по одному человеку. Вечером 13 апреля состоялась встреча делегаций, по итогам которой стороны договорились продолжить отвод дополнительных сил и средств, ранее стянутых к границе. Пока шли переговоры, жители приграничных сел Кыргызстана спешно покидали свои дома, боясь минометных обстрелов. В общей сложности было эвакуировано 18 тысяч человек. Реагируя на случившееся, президент Кыргызстана Садыр Джапаров разместил пост на своей странице в Фейсбуке с обещанием решить приграничную проблему. Цитата. «Да, есть проблема границ. Проблема, которая не решается на протяжении уже 30 лет, требует большой осторожности и предусмотрительности. Ведутся переговоры. Есть много неописанных километров. Это займет время. Даст Бог, я намерен решить этот вопрос до конца своего президентства». Конец цитаты. Между тем, аналитики считают, что сделать это будет крайне сложно. Вопрос границы Кыргызстана-Таджикистана дипломатическим путем сейчас решить невозможно. И его должен был решать наш первый президент, Аскар Качакаев. Тогда была ситуация другая, более, которая бы способствовала решению данного вопроса. На сегодняшний день... Все те документы, на которые опираются обе стороны, они имеют под собой силу, и там произошла коллизия, несовместимая абсолютно. Поэтому там вопрос, кто сильнее, тот и прав. Это вопрос такой же, как Курил для Японии, сектор газа в Израиле и так далее. Общая протяженность границы между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет 972 километра, из которых 664 согласованы. Осталось 308 километров, но они самые сложные из-за того, что в основном пролегает по населенным пунктам. А люди, живущие в этих селах, уже давно возделывают землю, которую считают своей. Хотя на различных картах эти территории считаются спорными. Иногда причиной бытовых споров становится вода для поливов из трансграничных рек. Противоречие возникает в том числе из-за того, что каждая из стран считает правильными совсем разные исторические документы, где указаны государственные границы. Кыргызстан делает упор на топографические карты от 1956-58 годов, а Таджикистан настаивает на картах 1924-1927 годов. До недавнего времени несогласованными оставались и несколько участков на границе Кыргызстана с Узбекистаном. Но весной прошлого года сторонам удалось договориться, и теперь все вопросы решены, в отличие от Таджикистана. Если вспомнить, сколько раз кыргызские и таджикские власти вели переговоры, но затем Снова происходили конфликты, то можно предположить, что нынешние столкновения на государственных рубежах не последние. Безусловно, хотелось бы избежать такого развития событий. Но проблема двусторонних границ, к сожалению, слишком сложная в историческом и многогранная в политическом плане. Бакачер Машев, специально для программы «Мир» из Кыргызстана. Вы смотрите программу «Мир» и вот о чем расскажем далее. Устали в заперти. Месячный локдаун в 25 миллионам Шанхай привел к непривычным для Китая акциям протеста. В каких условиях сейчас живут местные? Репортаж нашего Сапкора в Поднебесной. Внеземной туризм, лунные санкции, военные спутники. Как сейчас выглядит космическая гонка и есть ли в ней явные лидеры? Об успехах и провалах землян в космосе материал Бржана Валиева. В начале недели в Соединенных Штатах произошел новый теракт с применением огнестрельного оружия. В Нью-Йорке во время часа пик мужчина открыл прицельный огонь по пассажирам метро. Он произвел 33 выстрела и ранил 10 человек. Задержали 62-летнего подозреваемого. Ему предъявлено обвинение в терроризме. Стреляли по людям на этой неделе не только в Нью-Йорке. Десятки человек были ранены в результате инцидентов в Южной Каролине, Айове и других штатах. Но именно после случившегося в крупнейшем городе США в администрации Байдена вновь заговорили об ужесточении контроля над оборотом оружия. В проблеме разбиралась Вероника Боярова. Пугающая статистика из Соединенных Штатов. Каждый день от огнестрельного оружия там погибают около 60 человек. Это не считая самоубийства. По данным Независимой организации мирового обзора населения, США – абсолютный лидер по количеству оружия в руках гражданских – 120 единиц на 100 человек. Только в прошлом году американцам официально продали 19 миллионов пистолетов, автоматов и ружей. Всего по стране их насчитывается больше 400 миллионов единиц. Борьба с распространением огнестрельного оружия – сложный вопрос. Важно обращать внимание на более глубокие социальные, экономические и политические причины, которые приводят к к преступности. После недавнего случая в Нью-Йоркском метро президент Джо Байден объявил об ужесточении контроля за так называемыми пистолетами-призраками. Это не серийное и неотслеживаемое огнестрельное оружие, детали которого можно купить в интернете и собрать дома. Похожие меры Байден планировал еще год назад, в начале своего президентского срока, но инициатива продвинулась не сильно. Национальная стрелковая ассоциация назвала инициативу, которую я собираюсь реализовать, экстремальной. Но позвольте мне спросить вас, является ли экстремальной мера защиты полицейских и детей? Преступник-террорист, домашний насильник может получить доступ к этому оружию. Покупатели не обязаны проходить проверку биографических данных, потому что у оружия нет серийных номеров. Федеральное агентство Министерства юстиции сообщает, им удалось отследить меньше 1% от призрачного оружия, о котором сообщили правоохранительные органы. В прошлом году правоохранительные органы в ходе расследований уголовных дел обнаружили около 20 тысяч таких устройств. За последние годы это оружие стали находить в 10 раз чаще. Сами американцы кардинальных изменений в ближайшее время не ждут. Я думаю, что будет все хуже и хуже. Что бы ни говорили по телевизору, ситуация не улучшается. В руках людей много оружия. I'm not sure exactly... Я не знаю, как государство может решить эту проблему. Я все равно буду продолжать ездить на метро. Бдительность – это то, без чего невозможно представить жизнь в Нью-Йорке. Впрочем, в некоторых штатах ситуация противоположная. На днях в Джорджии вступил в силу закон, разрешающий ношение оружия в общественных местах без лицензии. SB319. Этот закон будет гарантом того, что законопослушные жители штата, ваши семьи смогут защищать себя. Конституция позволяет нам это осуществить. В регулированию ситуации с оружием в Штатах причастны многие президенты от Рузвельта до Обамы, но проблема до сих пор не решена. Сам Байден, будучи сенатором в 90-е годы, сыграл главную роль в принятии закона, который запрещал оборот многих видов оружия. Но срок документа истек в 2004-м. Продлить ограничения не удалось. Республиканцы, которые традиционно за владение, выступили против закона. В некоторых американских штатах огнестрельное оружие могут купить люди, достигшие 18 лет. В других приобрести пистолет или автомат, возможно, даже если у вас есть криминальное прошлое. В Конституции США гарантировано право американцев на владение оружием. Вероника Боярова специально для программы МИР. Китайский Шанхай продолжает оставаться одним из главных мировых эпицентров коронавируса. Это один из немногих населенных пунктов, где до сих пор сохраняются Жесткие карантинные меры. Там переполнены больницы, не хватает лекарств и продуктов. Очевидно, что люди, живущие в условиях локдауна почти месяц, устали. Казалось бы, дисциплинированные и лояльно относящиеся к ограничениям китайцы на этой неделе вступили в столкновение с полицией, протестуя против антиковидных мер. Карантин крайне негативно отражается и на экономике 25-миллионного города. Стало известно, что локдаун в Шанхае может привести к полной остановке производства Apple. Репортаж из Китая нашего корреспондента Ботагос Сергабаевой. На этой неделе в китайских соцсетях появилось видео противостоянию жителей одного из районов Шанхая с полицией. Несколько семей попросили выселиться в другое место, чтобы использовать здание под карантинный пункт. Разумеется, согласились не все. На фоне продолжающейся вспышки город увеличил количество коек для зараженных до 270 тысяч, число инфицированных уже свыше 300 тысяч человек. А ведь есть еще множество близких и второстепенных контактов больных, которых необходимо изолировать. С 28 марта в мегаполисе объявили 10-дневный локдаун, который затем продлили на неопределенный срок. Никто не знает, когда нас выпустят. Примерные Есть примерная информация, но это неофициально, что нас выпустят где-то 18 мая, кто-то говорит, что 1 мая. Опять же, это неизвестно. Мы, мы каждый день делаем тесты. Нам раздаются вот такие тест-пакеты, для, чтобы мы сами дома тестировали себя. Каждые, может, пять дней приезжают и берут у нас тест внизу, мы спускаемся по очереди, задаем тест. Но люди уже устали. Есть гуманитарный кризис, продуктов не хватает, все очень дорого. Есть, конечно, моменты, где уже кого-то выпустили. Из-за локдауна в Шанхае в два с половиной раза выросли продажи холодильников и морозильных камер. Люди запасают продукты впрок. Кстати, и спортивный инвентарь стали заказывать чаще. Из-за вспышки медикам и волонтерам приходится работать практически круглосуточно. Сообщается, что в городе зафиксированы летальные случаи по причине неоказанной во вовремя медицинской помощи. Поэтому власти просят госпиталь в обязательном порядке принимать не коронавирусных больных. Несмотря на все сложности, там все же готовы продолжать политику динамического нулевого ковида. «Мы бы хотели поблагодарить жителей Шанхая за вклад и поддержку в понимании и сотрудничестве с политикой по профилактике эпидемии, а также за помощь друг другу. Мы уверены, что мы сможем выиграть эту жесткую битву». Несмотря на то, что ежедневные сводки еще держатся на уровне выше 20 тысяч заражений, Шанхай немного ослабил локдаун. Жителям некоторых домов разрешили выходить. Правда, покидать свой компаунд нежелательно. Открылись около тысячи супермаркетов. Пришли на помощь и платформы электронной коммерции. Курьеры и робомашины доставляют жителям покупки. Китай всеми силами сдерживает вспышку, однако сопутствующая локдауну в Шанхае остановка работы предприятий отрицательно влияет, в том числе на экономику других стран. На этой неделе промышленная палата Европейского союза направила письмо в правительство Китая. В нем говорится о значительных сбоях от логистики до производства по всей цепочке поставок из-за ковидных ограничений. По некоторым данным, помимо Шанхая, 70 основных городов КНР закрыты на локдаун в различной степени. Экономисты уже снижают прогнозы роста китайского ВВП. В самом же Китае утверждают, что нынешние трудности временные и придерживаются установленного в марте правительством показателя роста ВВП в 5,5%. В Шанхай уже направили специалистов, чтобы урегулировать открытие предприятий в условиях ковид. Ведь мегаполис не только финансовый центр, но и важная гавань автомобилестроения, производства чипов, батареи, оборудования и фармацевтической промышленности. год Сергабаева Владимир Грабарь, специально для программы «Мир из Китая». Юра, мы все потеряли. Так звучит слегка отредактированная версия популярного в интернете мема. 61-ю годовщину первого полета человека в космос отметил мир на минувшей неделе. Какие ориентиры у отрасли сейчас, кто лидирует в космической гонке и как скажется напряженность в мире на освоении внеземного пространства, разбирался Буржан Валиев. Космические туристы, драгоценные астероиды и военные спутники. Каждый участник космической гонки ищет вне Земли свое. Всего с начала года состоялось уже 38 запусков, из которых лишь один не увенчался успехом. Несомненный лидер – США. В тройке также Китай и Россия. Если говорить о Штатах, то в апреле SpaceX впервые отправила частный экипаж на МКС. Космические туристы проведут на международной станции около 10 дней. Цена билета не разглашается, но по данным американской прессы она может достигать 55 миллионов долларов. Поэтому говорить о широкой доступности внеземного туризма пока рано. На следующей неделе первопроходцы вернутся на Землю. А в НАСА тем временем презентовали аппарат, который отправится к астероиду Психея. Эксперты полагают, что небесное тело может состоять из драгоценных металлов общей стоимостью 10 тысяч квадриллионов долларов. НАСА впервые отправляет космический аппарат для исследования астероида, который в основном состоит из металла, а не из камня и льда. Запуск запланирован на август этого года. Занимающий второе место в космической гонке Китай также устанавливает рекорды, но пока что собственные. Накануне на Землю с орбитальной станции вернулись три тайконафта. Они провели на станции Тяньгун полгода. Это рекордный срок для космической отрасли Поднебесной. В составе миссии впервые в китайской космонавтике в открытый космос вышла женщина. Тем временем лидер КНР Си Цзиньпин намерен построить космодром передового мирового уровня для осуществления запросов. Тяжелых ракет носителей нового поколения в этом году китайцы намерены полностью завершить строительство своей орбитальной станции. Кроме того, как следует из последнего отчета Пентагона, Китай наряду с Россией усиливает количество военных спутников. Сейчас у КНР 262 космических объекта, занимающихся разведкой и наблюдением. За последние два года внеземные флоты Китая и России выросли примерно на 70%. Милитаризация космоса набирает обороты. Россия, которая в этом году уже совершила 5 запусков, намерена вернуться к лунной программе. Миссия «Луна-25» должна стартовать с космодрома «Восточный» в этом августе. Это первая за 46 лет программа в истории российской космонавтики, связанная с зимним спутником. Однако эксперты отмечают, что в условиях санкций и без участия международных партнеров развитие отрасли в России будет затруднено. Например, осенью этого года с Байконура на марте Марс, должен был отправиться европейский марсоход. Но после российского вторжения в Украину программу приостановили. Таких совместных миссий у стран были десятки. Дальнейшая их судьба теперь вопрос открытый. Бржан Валиев, специально для программы «Мир». И еще одна космическая новость со скоростью метеорита облетела Землю на этой неделе. Ученые заявили о приближении к солнечной системе гигантской кометы Бернардинелли-Бернштейна. Ее размеры оказались рекордными для исследователей. Диаметр около 130 километров, ядро в 50 раз больше, а масса в 100 тысяч раз тяжелее, чем у большинства известных комет. Скорость движения небесного тела 35 тысяч километров в час. Все цифры говорят о том, что при столкновении мало не покажется. Однако переживать не о чем комета никогда не приблизится к Солнцу ближе, чем на полтора миллиарда километров. Что дальше, чем расстояние от звезды до Сатурна. И произойдет это максимально сближение только в 2031 году а вот ровно через 7 лет 13 апреля 2029 года к земле подлетит астероид апофис на расстоянии около 30 тысяч километров так что его станет даже видно невооруженным глазом таким был мир на этой неделе увидимся в следующее воскресенье